Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma и сегодня соберем бронеавтомобиль Тайфун. В набор входит наждачка, 72 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Эту модель мы легко соберем без клея. Обращаем внимание на расположение деталей. должно смотреть в сторону детали под номером 21 Обращаем внимание на расположение деталей. Детали под номером 20 должны оказаться внутри кузова. Остальные колеса собираем по аналогии.